Это детализированная турбина самолета, сконструированная с помощью 3D-принтера. Человек, создавший ее, не только позаботился о всех тонкостях, но и придумал целый аппарат, приводящий элемент в действие. Используя рычажок, он может регулировать скорость вращения, которая на минуточку достигает невероятных цифр. А когда парень выкрутил его на полную, у меня и правда возникло ощущение, что мы сейчас взлетим. Страшно интересная вещь. Знаете, что для меня стало настоящим открытием? Новость о том, что с помощью 3D-принтера делают не только интересные фигурки и все в этом духе, но и даже обувь. К примеру, Криптайт. На ваших экранах творение немецкого дизайнера Стефана Хенрих. Таким образом, он продемонстрировал работу системы Синтратек s 2 Корпус Криптайт изготовлен из тонкой пористой и практически невесомой оболочки, вокруг ступни. Тогда как подошва выполнена из толстых упругих элементов, способных поглотить большое количество энергии при переносе на них веса человеческого тела. Как пояснил Хенрих, сначала проводится трехмерное сканирование стопы, по которому изготавливается персональная пара обуви. Для надежного удержания на ноге к ней нужно прикрепить ремень, плюс передвижение потребует некоторой тренировки. Дело в том, что вместо сплошной подошвы, передняя часть ботинка выполнена в виде серии пластин, расположенных вдоль каждого пальца. Они обеспечивают не только высокую амортизацию при движении, но и оставляют на земле характерный след лапы мифического зверя, которым дизайнер явно гордится. А это миниатюрная, но занятная модель коробки передач. Парни такое точно должны оценить. Здесь очень много деталей, взаимодействующих друг с другом, а также есть одна главная – Та, что перемещается вместе с тем, когда переключаются передачи. Кроме того, судя по тому, что говорит создатель, переключение осуществляется плавно и тактильно приятно. Как вариант, подобная коробка передач будет актуальной тем, кто хочет научиться водить. Это станет действительно качественным наглядным примером. Ну или эту коробку можно использовать, если вы просто обожаете машины и хотите, чтобы даже на рабочем месте рядом с вами была частичка транспортного средства. Наверное, сейчас даже взрослые знают, что такое спиннер. В свое время это была очень популярная игрушка, которая и по сей день пользуется спросом среди подростков и детей разных возрастов. Кроме того, если раньше это были однотипные модели, то сейчас выбор просто огроменный. Сегодня же под стать теме ролика я подготовил для вас спиннер, созданный на 3D-принтере. И да, представляете, он действительно раскручивается, образуя залипательный эффект. Вот бы побольше таких штук. В наше время существует множество самых разных антистресс-игрушек, которые помогают отвлечься от проблем или скоротать время ожидания. Но вместо того, чтобы их покупать, можно сделать что-то свое, что будет в несколько раз круче. Здесь у меня вращающийся кубик, но не Рубика. Он состоит из зубчатых элементов, которые взаимодействуют друг с другом, подобно часовому механизму. Смотрится такое зрелище очень залипательно, да и покрутить кубик всегда интересно. Ребят, вы наверное уже видели, сколько можно сделать крутых вещей на 3D принтер, но этот выпуск не был бы полноценным, если бы я не порекомендовал вам принтер, на котором вы сможете напечатать любые вещи из этого выпуска. И мой фаворит в мире 3D принтеров это King Rune KP3S, недорогая, но в то же время качественная моделька, которая делает 3D печать доступной для всех за счет своей цены. Сразу пробежимся по его характеристикам. Площадь печати составляет 18 на 18 сантиметров, и также 18 сантиметров вверх. Принтер способен печатать различными пластиками, но также в комплекте идет пробник для начала печати. И самое, что меня пугает в 3D-принтерах, это сборка. Но тут компания «Кенгрун» отправляет принтер уже на 95% собранный. Это большой плюс. У меня личная сборка заняла 5 минут. Я сразу приступил к тесту. Сначала я напечатал небольшой кораблик, и сразу могу сказать, принтер абсолютно бесшумный. Что касаемо самого качества печати, то тут я бы сказал все просто на высоте за свои деньги. Но компания Кенгрун, когда узнала, что я рекомендую 3D принтер, они сразу предложили промокод для моих подписчиков на 15 долларов. Промокод я оставил в описании под видео. Также ссылка на 3D принтер тоже находится внизу. Так что если решите заниматься 3D печатью, покупайте Кенгрун KP3S. Отличная модель за свои деньги. Ну а мы продолжаем. А это... Честно, я без понятия, что это такое. Какие-то гигантские детали, которые, как мне кажется, вращаются с разной скоростью. Кхм, я серьезно даже предположить не могу, как и для чего это используется. Знатоки, а ну-ка расскажите, пожалуйста, в комментариях. А то вдруг передо мной что-то классное, а я даже этого и не знал. Буду ждать ваших ответов. А пока пойдем дальше. Кто-то любит американские горки? Этот человек точно не я. Серьезно, я не понимаю людей, получающих удовольствие от быстрой и резкой езды. Хотя для меня и детские качели – настоящее испытание. Самый идеальный вариант в этом случае – понаблюдать за металлическими шариками со стороны. Да, какой-то парниша соорудил для них бесконечный аттракционный лифт. Таким образом, шарики даже не нуждаются в какой-либо помощи. Они поочередно скатываются, поднимаются и по новой. Стоит сказать, что такая игрушка хоть и выглядит просто, но стресс снимает отлично. Только осторожно, отлипнуть от нее невозможно. Ну а самое интересное заключается в том, что, имея фантазию, можно создать целый парк и отправить шарики в путешествие. Больше всего меня впечатляют модели двигателей. Я серьезно удивляюсь людям, которые собирают их из конструктора или же, как вариант, на 3D-принтере. Как по мне, это настоящее искусство. Ведь запустить принтер не единственная задача. Все нужно грамотно продумать, рассчитать, чтобы все детали друг к другу подходили, работали. Иначе плакал ваш двигатель. Так что если среди моих зрителей найдутся ребята, которые собственноручно собирают уменьшенные модели двигателей или других систем, огромный вам респект. В детстве мне подарили черепашку. Я так ее полюбил, что теперь при виде любых черепашек моя улыбка не сходит с лица. Именно поэтому сейчас на ваших экранах показано это чудо. Милейшее вид создания, правда? Я еще никогда не видел, чтобы черепашек собирали на 3D принтере. И блин, это так круто! Теперь это топ-1 среди моих планов. Как появится свободная минутка, обязательно обращусь к тому, у кого есть такое устройство, и попрошу его сделать точно такую же. Кроме того, черепашка еще приводится в действие, словно она плывет навстречу легким волнам. Вот же класс! Ого! А это уже за гранью! Вы только взгляните на мини-рояль, который создали с помощью 3D-принтера. Это же точная копия настоящего. Еще и цвета такие. Вот же ребята молодцы. Представляете, на этом музыкальном инструменте даже можно сыграть, нажимая на клавиши. У меня в голове не укладывается, как такое возможно. Да нет, блин, я отказываюсь верить, что кто-то настолько запарился. Это же невероятно. Такие конструкции нужно отправлять на выставки и в музеи, чтобы молодежь брала пример. Реально топ. Пожалуй, эта роялька мой сегодняшний фаворит. А что вы думаете, какую оценку дадите? А вы любите космос? Думаю, что многие из вас определенно его обожают. Поэтому я не мог не показать подобные удивительные часы, выполненные в соответствующей тематике. Скажу честно, я долго сидел и пытался в них разобраться, но так до конца и не понял настоящую фишку часиков. Как они работают и для чего вообще нужны? Но факт остается фактом, эта самоделка имеет удивительный дизайн, который по-любому найдет своего фаната космоса, готового в нем разобраться. А еще, если бы у вас были такие часы, и домой к вам пришли гости, которые спрашивали бы время, вы могли бы ссылать их на это чудо техники? Готов поспорить, что ни один из них не смог бы понять, как именно они работают. А это довольно прикольно и забавно. Не знаю, как для вас, а для меня 3D-принтеры стали настоящим открытием. Я и не догадывался, что с их помощью можно сделать только всего. Даже маску, которая будет выглядеть в 10 раз круче обычной. Поверьте, с ней вам позавидуют даже опытные косплееры. Маска полностью черная. Имеет ярко выраженные зубы, а также резкие грани. Носа нет, что добавляет крепоты. Вот же да, кажется, у меня уже есть вариант, что надеть на Хэллоуин. А изюминкой всего образа, конечно же, станет она. А дальше у нас идет дракончик, который тоже сделан на 3D-принтере в несколько слоев. Он получился не то что большим, но внушительным, подвижным и очень-очень красивым. Серьезно, я бы с большим удовольствием подарил бы такого своему другу или принял сам. У дракончика превосходно проработана голова и туловище. Да и сам он как с обложки комикса. Кажется, идея с разными цветами, которые в итоге образовали некий градиент, была реально к месту. А это обалдеть, какая детализированная голова Таноса, персонажа вселенной комиксов Марвел. Знали ли вы, что имя персонажа является выводом из имени Танатос, олицетворение смерти в греческой мифологии? Вот так вот. А теперь вернемся к голове. Вы прекрасно знаете из чего и как она создана, об этом не может быть и речи. Другое дело детализация, от которой лично у меня пошли мурашки по телу. Даже на такой фигуре предусмотрели такие незаметные, но очень важные детали, как морщины, складочки, шрамы и вены. Удивительно, не правда ли? Кроме того, что самое главное, и сам Танос вышел реалистичным. Еще бы добавить цвета и один в один как настоящий. Все-таки я не перестану восхищаться этими работами. Какой же колоссальный труд. А это лазерный проектор. Довольно интересная и простая штуковина, которая понравится каждому. Конструкция сделана на принтере. Лазер же взят отдельно. Работает это следующим образом. В зависимости от рисунка, который хочется получить, детали соединяются в одно целое, и поверх них устанавливается лазер. После чего, крутя ручку на ровной поверхности, появляется заметный рисунок зеленого цвета. Парень показывал, как бы выглядела летучая мышь, звезда и кажется дерево. Ну а так это может быть все что угодно. Главное, что изображение очень качественное и точное. Прикольная находка, буду знать, что такое механический лазерный проектор. Надеюсь и вы поставите свой лайк за такие годные штуки. Мальчишкам любого возраста нравятся радиоуправляемые тачки, но согласитесь, со временем машинки надоедают и хочется чего-то новенького, чего-то вроде радиоуправляемого корабля на воздушной подушке. А знаете в чем его особенность? В том, что эта штукенция может легко гонять как по обычной ровной поверхности, так и по снегу, песку или льду. Единственное, что стресс-тест на воде она, к сожалению, не прошла. Но ничего страшного, зато запаса скорости здесь хоть отбавляй. Так что покатушки с ветерком гарантированы, а вместе с этим и хорошее настроение хозяина. Да и к тому же выглядит это чудо-конструкция тоже здорово. Ставлю большой класс автору. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Саша Демидов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!